И всем привет с вами Твигу, и сегодня мы будем продолжать искать нашу лошадь в майнкрафте Ой, нет мир майнкрафта 175 да ну насколько вы помните я тут закончил когда э, начал делать свой дом построил стенки сказал то что буду заканчивать тогда когда попробую сделать это стекло и как вы помните наш эксперимент не удался ну вот мы будем продолжать выживать э... Блин, выживать говорю. А, искать нашу лошадь будем искать, искать, искать, искать, искать, искать. Ну, я ничего тут один, ни на камеру не летал, ничего делал, не делал, ни на креативе. Вот как вы. Помните то, что я закончил вот тут вот где-то? Вот там бегал оттуда, сюда, оттуда. Потом сюда прибежал и закончил. Вот я сейчас отсюда и начал. А, ну все, мне надо сделать лопату, нам выкопать вот этот пол. Делает, крышу. Мне не надо сундук палки. Не знаю, почему почему-то играет музыка. Ее, наверное, надо делать потише. Ну, я сделаю потише, вообще отключать сильно не буду. А, -а, -а я вышел из мира. Нечаянно. Заходим в мир. Нечаянно извиняюсь, то что я вышел из мира. Честно. Честно, пионерская. Я вышел случайно. Вот так. Вот так. Так, сделаю еще одну лопату. А потом плохо работает мышка как я говорил в прошлой серии твердил, талдычил несколько раз работает плохо мышка но ну, хорошо, то, что у нас есть кровать ну, приключения буду устраивать а, ночью ходить там, убивать мобов не буду целыми днями спать, спать. А это тогда было самое скучное выживание в Майнкракта ой, сейчас сегодня будет футбол я даже не буду ложиться на ночь спать пока что, пока не выпуск пока не выкопаю весь пол сейчас я сейчас я выкопаю пол ну и уже на утро а, ну я все-таки лягу в по одежде буду что я не у меня точно не тебе, да, то, -то, да я не высокий вот и следующий ночью мы заделаем пол или крышу ну я не знаю что им нужно делать я точно сделаю с крыши, потому что без крыши и без нормального пола я не смогу жить. Я умру в этом доме. Ну, мой инфекция, конечно, жить. А да. хорошо-то, что у вас пылосик, он спутылочек, он на ней нахаркет. не прыгает ФПС. Так. Вот осталось тут выкопать совсем немного и будем ложиться спать, спать, спать, спать, спать, спать, спать, на свою милую кровать. Риф для спячки дом. Да. Спать, спать. Так, подождем, пока мы проспимся. Вот все Наш двига проснулся. И мы продолжаем. Не, я все-таки походу решил делать пол. Ну, так не, не я решила, моя голова решила, просто я начал сразу делать пол, когда проснулась. Значит, надо делать пол. Раз голова начала делать пол, значит, надо продолжать его делать. Я же не могу начать и не закончить. Вот это будет у меня какой-то очень тупой дом. Я вообще-то говорил в прошлой серии, то, что я не буду сильно красивый дом делать, но я его делаю красиво, у просто коробка очень будет светлая коробка вот так вот так вот так вот так вот так у меня не хватило дерева надо пойти сходить за деревом он будет тут вот здесь так нет это высоко нет он будет тут я сделаю вход потом все идем нарубать дерево Буду я рубить березы, потому что я уже пол начала делать березу, поэтому надо делать, продолжать березу. А, скоро я буду выживать с вебкой и буду снимать 7. Uh, 7, die туда. Ну, я точно название не знаю. И вот я буду выживать с веб камерой там, да. Буду выживать до ночью там. И сейчас я нарублю дров и сделаю себе до конца пол. так не сделал звуки потишин так музыка и звуки общая громкость музыка погода музыкальные блоки блоки Существа, окружение, игроки, существа, ну, ну все, общие звуки я настроил. Так. надеюсь два стака и 14 хватит мне чтобы доделать пол может быть даже останется и доделать крышу у нас будет белый дом почему то тихо музыка музыки больше нет у меня нет еды я сейчас умру а, нет у меня же вроде в прошлой серии я вложил в печку нет я ничего не ложил вот надо будет посмотреть крафты вики как делается цветное стекло сделать цветное стекло там И что сделаем желтые стекла чтобы у нас был весь желтый дом ну потому что нет цвета березовых досок наверное Но, скорее всего нет поэтому сделаем желтого цвета окна да, я узнаю, как они делаются. Ну даже нахватило немножко на потолок осталось. Долго мы будем это все делать, потолок. Очень много делать, большую коробку сделал. Да, все-таки мне было была до да, чтобы. Когда положил, я ее пожарил и вытащил, но я забыл, видимо. Пойду с эту березу большую. Mm -hmm. ее надо сначала забраться. вот так mm -hmm. тут надо будет там блоки у нас никаких блоков нет а нет у нас есть 17 земли да, достали как раз Я начал рубить сверху, потому что если я буду рубить снизу, я до конца не дорублю. Сейчас я срублю это дерево и будет все чайка только. Нет, это сильно мало, но у нас еще больше дерева. Меньше разговоров. Вообще-то пословица не так говорится. О, свинюшка Иди сюда. Вот так. Вот это дерево мутант. Уже несколько стволов. Вот я. Ээээ. Ну, я только что вспомнил то, что есть. Тут есть такие очень толстые деревья. Это не джунглевские дерева, а, а темный дуб. Он очень. Он такой же, как и джунглевский дерево, только там один дуб такой. А вот джунглевского дерева, они бывают маленькие, но тот, там и просто 4 ствола вместе. Это очень большое дерево. Вот если установить. Ну... Сделать сервер и на сервер установить плагин, если рубить самого низу, чтобы все дерево падало, там можно с этих деревьев, в найти этот биом, срубить очень много деревьев. А, почему я ставлю по два блока? Доело. Да, что ж такое-то? Опять. Вот Надо теперь делать новую Что такое-то с мышкой я а? стала? Так, все, два топора. Чем не два топора? Ну хотя тут много срубать надо будет. Это мышки. Плохо работающая мышка, это самая Это самое что придумала человечество, сломанная мышка. Так, ну, надо, наверное, положить ближе к дереву, потому что я здесь вставлю то, чтобы можно было сразу ломать. Вот вы сейчас слышали эти уверенные нажимания клавиши, это чтобы она нажила один раз и обязательно нажила, а то я нажимаю, и она не нажимается. Теперь надо сильнее давить. Свиняйтесь сюда, ты зря пришла в этот дом. Все пока я Потом установлю себе. Не знаю, как она называется по-английски, но установлю так, чтобы можно было одеть по стенам. Ну, и там плавать, как нормальные люди. А когда падаешь, чтобы он руками размахивал. Ну, вы, наверное, не раз уже такое видели, и вы, кто смотрит это видео, сразу пойму, то что о чем я сейчас говорю. Какого? Я не знаю, что это такое, это мод какой-то или... Ну да, это, скорее всего, мод, потому что плагинов на одиночную игру нет, а вот это устанавливается как раз на одиночную игру, на сетевой, я не знаю, это действует, нет, я еще не проверял и еще не видел, чтобы с, -с, -с, -с такими модами буду говорить мадами, выживали на сервере я видел только на одиночный там э, ну или на своем сервере тоже через одиночный там через хамачи или через домашний ну вот возьмем к примеру кого нету евгейхи нету такого а, у кого еще то есть а ну да новый знаменитый лисплейщик фрост точно у него же вроде бы такое было я его точно не помню но да вроде бы у него такая штука вот они со Снейком и как он там на п Парни Парниша вода с парнишей. Они всегда выживают. У них такие штуки есть. Там бегут, они лазят по стенам. Не допрыгают паркур, они еще. Помню, смотрел. Они так по воздуху бегут по этим блокам. И они бегут, не прыгают, а бегут. Чтобы... Потому что залазивается. Быстро берут, залазивают. Так, вот так. Залазивают. И как будто просто бегут, как ни в чем не бывало. Ну, вообще-то они и так бегут ни в чем не как ни в чем не бывало, но они залазит на эти блоки. И получается у них суперский паркур. 30 испытаний Бэтмена что ли? Ну или сколько испытаний Бэтмена вот так они проходили? Надо -на, мне помнить, когда как. По учебе там какие-то муж там 0,9%. В играх муж процентов 50 запоминаю. Ну а там уже там дополнительно, там YouTube, вот вид видео всякие там уж. 10 процентов ну короче учеба самая маленькая самое важное самое маленькое количество ну кроме тех как отличников там или хорошистов которые прям тянуть у которых все пятерки там какой-нибудь такой есть паршивый предмет где он не может исправиться этот человек и у него там выходит место пятерки четверка да это очень печально Но сейчас будет красночь я получается за ночь управился я сделал пол и крышу за ночь не за ночь а за утром так, ну вот так. Сделаем сейчас двери из досок, которые получим. Я вот для чего сейчас сломаю? Не для того, чтобы сейчас сразу поставить окна, а для того, чтобы потом, когда их сделать, их поставить. Я уже не знаю, сколько идет съемка. Я не через снимаю через фрабс. Тут не показывает время съемки. Я хотел через бандика, говорят бандикам, лучше фрапса, но я не понимаю, чем он лучше. Потому что там смотреть время можно или еще как что-то как-то определять. Я потом посмотрю, я буду снимать через бандикам, и будет намного лучше. Так, ну, в эту сторону, наверное, не будем ломать. Там и гора. Зачем смотреть на гору? Да. Интересно, сколько я снимаю? Минут 15 снимаю? Если снимаю минут 15 20, ну, минут 15 и больше, то надо пора заканчивать, это а у меня уже нету сил снимать. Ну, как нет сил снимать просто не хочу уже снимать а, надоедает сейчас снимать вот я и снял там ну 9 видео подряд снял когда э, на ютубе зарегался ну да радостно было просто то что зарегался я давно хотел зарегаться тут, тут взял бац и зарегался все нормально вот такое волнение было поэтому я прям сразу очень много видео зачем так сделал и сейчас про майнкрафт зачем это я так сделал поставил тут блок потом пошел его сломал потом поставил так, ложимся спать. Ну, вот под окнами сейчас копаем землю утром. И все, наверное, будем заканчивать. Эта серия будет была посвящена нашим разговорам и постройке дома. Так, сейчас мне нужны будут лопаты, поэтому топоры можно убрать. Ну, убирать я их не буду, я просто их поменяю. Так вот это сюда, сюда, сюда, это сюда, это сюда, вот так, все, я все поменял, осталось, идем копаем под окнами, так, а с какой стороны копать, с этой стороны копать надо? нет, с этой и все нормально, тут -то... ниже окна. но а тут смотреть не прикольно в траву и на землю с правой стороны, если выходить из дома, вот тут, -вот. вот это все надо скопать, хм, боюсь копать очень много надо будет, Ну и копать тут -то... всю землю скопаю, гору уже копать не буду чтобы вот смотреть будем смотреть вот это любоваться но я в общем, вообще смотреть не буду лок я делаю либо для того чтобы потому что у меня нет никаких и мне не хоть древесный уголь вот эти все заморочки либо потому что ну, либо потому что чтобы в них смотреть смотреть я буду если в ту окна, на ту сторону вот эту сторону я смотреть не буду но я тут все же с КП. Потому что серии должны получиться нормального объема. Я не хочу там говорить то, что, ой, эта серия будет маленькая, потому что мне там надо куда-то спешить. Нет, я никуда не спешу, я могу, мог бы еще снять, но просто мне лень. Не всегда лень. Я ленивый, я не всегда делаю уроки, не сразу я мушек делаю. Пишу 10, может быть, вообще не делаю, потом типа забыть брать дома. Да ну ладно, несколько не об этом уже начали говорить обо мне. Это никому не интересно, как я живу, там, что Совсем много. меня здесь все таки немножко в гору копаю, чтобы был такой квадратный ландшафт смотреть можно на квадрат, посажу тут цветы чтобы не было вот этой вот красоты я хочу чтобы рядом со мной была всегда красота, вот надо было бы убить скелеты, чтобы цветы самим не ходить там, не добывать так, я сюда пришел, чтобы сделать лопату да много у меня теперь земли Делать для лопаты вот так. Один. Вот хорошо то, что теперь является индикаторы, сколько шторм наносит урона. Вот, например, вот так сравнить алмазную кирку там. Ну, нет, железную и золотой кирку. И так можно определить, а, что лучше золото все-таки или железо. Все думают, что железо. Но золото оно такое, потому что оно быстро ломается только я знаю, ну, может быть, это не так. Вот кольчуг и железо. Некоторые думают, что железо лучше. Ну, может, все так думают, я точно не знаю. Но я многих знаю, кто думает, что железо не круче. Ну, у нас лучше. Причем вы уверены. Ну, кольчужный уже никак. Нет кольчужного меча, чтобы сравнить там кольчужный материал. Ладно, все, на это уже какие-то пошли лишние разговоры. Ну хотя в Майнкрафте, разговаривать о Майнкрафте, это очень даже, так, не знаю, забавно что ли. Ну, разговаривать просто надо, потому что если вот так вот, некоторые включают музыку и играют, даже у меня есть некоторые видео с музыкой, где я играю, ну это скучно слушать музыку и смотреть, как играет человек, да. Ладно, если там какой-то видеоурок, урок там еще, да, это терпимо смотреть. Ну вот у Евгехи хорошо получается видеоуроки делать, он когда делает видеоуроки, то у него игра такая, немножечко играет музыка, и он все делает, тому можно и музыку слушать, и его слушать, и смотреть одновременно, что он делает. Да. Евгеха, ну я не смотрю часто Евгеху, просто мне нравится, как они выживают лас, райс, что-то такое, как-то у них клан называется, команда, ну как это сказать, да, наверное, команда их не команды я, я вот эти поставить видео смотрю где он с команды выживает там блоками прячутся они ну ладно все это уже других видео видео других видео пиарите в геху через слабых слабеньких аккаунтов таких как у меня вот я хочу что сказать чем больше подписчиков вот я хочу много подписчиков ну там хотя бы человек 100. у мне уже 20 с лишним вот 100 будет, я буду 7, дай, туди, 7, 7, дай, тудай. 7, дай, тудай. Вот как-то так. Я точное название не знаю. Ну, вроде такое, я буду с вебкой, там буду пугаться и буду орать на то, что они меня убивают, эти зомбики. Потому что когда я только начал не играть, я не мог играть. Мне сразу убивали зомби, я только спавнился, потому тоже у меня был такой мир. Я ночью умер и я появляюсь на спавне, появился и все эти зомбики от меня не отстают. Я от них убегаю, убегаю, что только не делаю, они все равно ко мне пристали и все и нет туда, ни не сюда. Только появляюсь без всего, без вещей, не могу не ни оборониться, ни ничего бью с кулаков, прячусь под землю там раз мы сделали так взял я умер не стал возрождаться ждал пока пройдет время ну вроде бы оно прошло мы не, мы не с другом играли не посмотрели первый раз играли не посмотрели прошло время или нет ну и закрыли там было часа три когда мы выходили там муж минут 15 полазили ну да там должен был наступить день вот я ложу все вещи и буду с вами пожалуй прощаться это было мое очередное видео <с> подписывайтесь на канал ставьте лайки пос а, пишите комментарии никаких дизлайков только лайки да У вас задание поставить мне лайк подписаться на мой канал спасибо за просмотр всем пока с вами был игровой канал двигу да и всем пока